тяжеленькие, шли издалека, у употели. Ай, здравствуйте все гости дорогие! Наступающего с Новым Годом! я настоящий Дед Мороз! А? Я вам известие принес! То Новый год уже в дороге тоже будет на пороге. Вы чудо ждете? Чудо будет. И Дед Мороз вас не забудет. Подарок каждому положит. заботил в мешок уложит. Завязан, упакован ярко. Ведь каждый ждет из вас подарка. Артистический. Чудес и сказок к январю. Я все вам это подарю, а сегодня я не пришел еще не один, а со своей внученькой Снегурочкой. Здравствуйте, дорогие гости! Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы очень рады приветствовать на празднике нашей корпорации Фуху. <звы> <звы> <звы> Говорят у нас в народе. Есть такое чудо вроде, и зовется чудо Бэм. С ним здоровьем нет проблем. А имеет ту обнову фирма знатная ФОХОУ. Новогодний Фо -хо! хоровод кружится по дому, потому что всем дает здравие ФОХОУ. Ну, а теперь, дедульчка, давай загадки позагадываем, а то что-то народ сидит совсем. Хорошо, мученька, давай. И, э, давай ты загадывай, а все будут отгадывать. Я тебе буду помогать. Да. Ну, давай ты первый начинай, а да. я ну, подержу. Ну, хорошо. От усталости спеши, ты принять скорей... Линжи! Молодцы! Так. Сон хороший в раз для вас обеспечит наш матрас. Молодцы! Удивит немало стран водородный наш стакан. Молодцы! Откуда они все знают? Откуда они все знают? Откуда они знают? Откуда они знают, внученька? Так, да. ну-ка, а вот ну эту. Вдруг от раны нет покоя. Нам поможет гель алоэ. алоэ. И тут знают. видишь, какие, посмотри. Ни одной, да а ни вот, один даже, ни на вот А вот еще. Жидкие кальций принимай, а зовут? Кальций, кальций, а, а, а, а, а, <смех> да. Правильно. Да. Эй, Молодцы, да. какие все знают. Ну, тогда мы скажем слову. Есть продукция в да. Майки, трусики, тампоны, пояса, крема, крионы, витамины. Все одно предлагаю в зал Ну что, дедульчика, угу. теперь, может, подарки угу. подарим? Да, ну еще рано, мученька, ты что? Да? Ну давай, хотя я еще парочку загадок загадаю. Угу. Ну давай. Вот. Ну вот, чтоб жили вы без хроники и ленности, принимай три драгоценных. Ну и последнюю загадку, Чтоб у женщин был порядок, нужен, нужен им мешок. Раскватор. Молодцы, молодцы. Ну что, летуля, развеселились маленько, может уже подарки начнем дарить? Ну нет, мальчонка, давай-ка, наверное, всех немножечко подбодрим. И сделаем омолаживающую зарядочку. Ага. Для начала, да? Ну ладно, в сей в годы встряхнём. Давайте поднимаем. Давайте, Павел, будем Давайте делать можно... омолаживающую зарядку. О, вдали всех. все. Самая простая зарядка какая у нас? Что? Ладошки лопаем все, руки вверх подняли. Отказали его, ведёте. Молодцы. И теперь вот так. Ниже, ниже, как ареночка, по ногам, по ногам, по ногам, по попочке, по попочке. Повернулись друг к другу. По спине погладили, похлопали, похлопали. Так. Вот, молодцы, молодцы, молодцы. Теперь наоборот, повезли другого другому человеку. Вот, вам вот, так можно и так. Простите своему соседу. Молодцы все! Садимся, молодцы. А на а, ручки-то встряхнуть, все не входит, а встряхнут. Ну а теперь садитесь. Ну что, Дедуль, смотри, все поволодели, веселые стали. Может уже подарки дарить начнем? А, еще нет, рано А что ж такое? А что такое? Подарки были? Были. Зарядную розадку сделали? Сделали с ну, А песенку-то мы еще не пели. Ух, пел. елки-палки, да, песенку. Надо еще песенку спеть. Песенку. А обычно как в Новый год? Когда маленькие стихи расскажут, ага. песенку споют, а мы Я еще не пели опасаюсь. песенку. Давайте-ка ну, давайте песенку про зиму споем. <свят> Ура! Давай помогай! Давай, решет привет! По маленькому подарок я всем раздам! Помогай, внученька! Вот да. там! Ой, мне кто-то звонит! Да. Всех с Новым годом поздравляю! Счастья, радости желаю, чтобы у всех в семье было хорошо и все прекрасно, достаток и счастья. А я побежал другим поздравлять. До свидания. Помогайте, помогайте. А, меня-то могло на руках много, нам еще им надо, им плащу, а надо, надо, надо,